Дорогие друзья, на связи с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры. Тема сегодняшнего видео это ответы на вопросы. И сегодня у нас вопрос: это что указать в договоре купли-продажи по автомобилю, чтобы не возникало обязанностей как у продавца по закону о защите прав потребителей. Здесь сразу нужно понять, что когда и продавец и покупатель являются физическими лицами, закон о защите прав потребителей не применяется. Соответственно, у покупателя нет возможности вернуть автомобиль в оговоренные законом сроки. Но есть два простых способа, как вы можете себя обезопасить, когда вы продавец. Первое. В договоре укажите о возможности или невозможности возврата автомобиля после его приобретения. И второе, это указание фразы о том, что покупатель не имеет претензий на момент приобретения к автомобилю. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам удачной продажи автомобиля и хорошего настроения. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео или в специальном разделе на наших соцсетях. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующем видео.